Потом, Устаю, Встаю, чтобы готовить проповедь. Исправих, чтобы проповедь. Выхожу в зал, в зал, вжали, в Свет горит. В и жена моя сидит и что-то пишет. Стои, пише. Я получила откровение. откровение. И можно я сегодня буду проповедовать. Можно ли мне создать проповед вам? Конечно, можно. Я скажу, разбирайся, чем может. знаете, я вот из тех пастырей, которые я всегда уступлю место к свежему откровению. На откровение. Независимо от того, что может быть у меня есть. Слово. Независимо от того, что может быть или проповедь. Проповед, я бы хотел, чтобы здесь на этом месте искал на това место, всегда было самое свежее слово. которое да сходящее с небес. Поэтому сегодня я уступаю не своей жене. Не на жена си, я уступаю слову Божьему. которое Который через мою жену тоже хочет. через мою это Ивиса для нашей церкви. Да Что-то, чтобы мы получили сегодня. И да получим от нашего, Господа от нашего Господа Иисуса Господа Иисус Давайте мы поприветствуем Наталью. Некое <главное> Слава Богу. Тебе здесь Спасибо. Я смотрю, что Бог прям ведет нас сегодня в любви. Песня последняя была чудесная. И последняя а чудесна за Спасибо, Володя сказал тоже о любви, что, что... и Володя поделил за, за любовь и доверие. У меня тема такая пришла, это исцеление любовью. До одна тема, исцеление через любовь. Знаете, мы были в поездке, не в одно и когда в Казахстан. в Казахстан, мы приезжаем, и мой брат после реанимации, мы, там, брат мы, реанимации мы молились, наверное, месяца два назад, месяца и месяца и он месяца попал него, в реанимацию, и и в я просто молила Господа, если он еще не принял Иисуса Христа, я чтобы он оставил молих, его, Господь, его жизнь. А я приел Иисус Христос, да жив. И мы приезжаем, он лежит, не там, и... То его жена говорит, три месяца он практически ничего не ест. Что почти не он худой как скелет. Слабый как скелет. Еще и подхватил пневмонию вирусную. И пневмония. Кашляет. И Есть ничего не хочет. Несколько ничто не и мы приехали, а он у меня, и он, и его жена э, в КНБ работали. И то и жена мы работали в КГБ. Он Сейчас ему дали инвалидность, он на пенсии. То есть инвалидность 50 на 50 лет. На а, а жена, она продолжает работать. Так жена продолжала до работы. И он когда-то курировал все церкви в нашем городе. И неаку, а то церкви и в там большая, большая гордость. И, и, и... мы шагуляем гордость. Да? <laughs> По-болгарски. И когда мы говорили о Иисусе, он говорит, и я знаю, все знаю, все ваши церкви, мы за Иисуса, и, указано, и знали, абсолютно и он не слушал церкви, он ни нас, никого. Когда он приезжал сюда, он уже пришел в церковь. Идваши тут, кто вечер По состоянию мамы, потому что она говорила: "Посмотри на их жизнь, явно Бог ведет". Твачи Майка не настаивал, что тут тебя указывали, погляди, не живут они, как живет. Подошли, предложили молитву покаяния. Духа прибегу, не не не, я знаю. Молитва за покаяние, то иказане, не не, всячку знам. И значит, мы приезжаем, находим его в таком состоянии. у тебя там игуна в такого состояния? Утром мы приехали. А вечером нас ждали в церкви приглашение на бишпармак. Вечерне, чакаха в цирк, потому знает, что это Казахстан знает, какое самое вкусное блюдо? Файна, вкусную ту блюдо. Целебное, я бы так сказала, блюдо. Это целебное, вот очень в да, да бахтгуль. Вкуснее нет ничего. не что Может можно... быть только корейская кукси. Может быть самое корейское из Южной Кореи. Вот и не нас приглашают и говорят берите с собой брата. И не братцы. Я ему предлагаю, а он знает, что в этой церкви там вся мебель из родительского дома перекочевала в Кто нашу знает, церковь. В церкви, мебели, он вот, приходил э, в церковь, я не думаю, понял, это же, говорит, зам... это же замок из там. нашего дома. это же замок из нашего дома. Я говорю. Там, не ли, э... замок, говорит, это же замок с нашего дома браво, вот наш кышка что. Я говорю, ну, а что она дома лежала просто Я сказала, мы за что лежащим Он говорит, а эти же доски, это же с нашего гаража. Я говорю, ну, это еще отец отдал Я скажу, баштами где дал. И поэтому, когда даже мы уехали, он периодически переезжал, потому что там была часть нашей квартиры. что-то там, сейчас тут апартамент. И когда мы сказали, поехали на Бишпармак, он, конечно, согласился. И вы знаете, мы садимся. Я видела, как он кушал, вот-вот ну вот, а по сведях, столичку, крошки. Вещи, ногу крошки. И он съедает одну порцию. И то изяжда, одна порция. Потом и просит добавки. Потом добавить. еще мы пошли славить После Господа. Бак. Приходим чай, да, он чай попил. После и знаете, пей, чай, я смотрю, у него румянец да? на щеках Гледом, появился. ему чебузите, <laughs> по вот почервеневечи. <laughs> да, но самое интересное, я потом к этому вернусь, забегу. Это было, наверное, лет... 20 назад на в этом в этой же церкви в все этом же здании церковь, приехала одна женщина казашка, от Казахстана. А, по моему расшида ее звали, и ее привезли потому что она была в депрессии и что в она не кушала и не у нее не было аппетита малый аппетит а мы, ну, что мы тогда могли делать? Мы обычно варили картошку. Как ни, как ну, самое такое, направим, ну, недорогое, да? Сварить мне картофель. И вот мы отварили картошку, она села и, и начала сейна. кушать. И говорит, как вкусно. Казва, колку вкусно. А у вас есть бульон? бульон? А, сестра, которая готовила так, диканиса. Сестра. Да, говорит, сейчас казва, принесу да, вам бульон. Приносит, э, знаете, вот когда картошку варят, ли, потом тус... вот эту водичку выливают. Но она не выливает. Вылила, она ей налила тя в чашечку, и взяла, разогрела и принесла. Я налила его в чашку и ей дадит пью. И она пьет и говорит, как вкусно. И тебе пью, казва, колку вкусно. Ой, говорит. И она приезжала к нам каждое воскресенье и, и, и ждала, когда и мы чакаши... ей дадим вареную картошку. Да, и вот она хранится с, ну, с картофель. В Казахстане сурпа называется. И, да? и с бульон. В Болгарии чурба, да. И она, она И она исцелилась. А потом оказалось, что у нее свое кафе, есть свой ресторан. То есть, э -э -э, женщина не бедная. То есть, не бедна. Но исцеление она получила в церкви через еду. Да, и возвращаясь к брату моему, и мы сидим на диване, мы покушали, сердце его открылось. Здесь мы сидим. Uh, вот напротив и на страна, сидят uh, пастыря, страна, бяха, и пошел разговор, знаете, uh, об одном пасторе, которому пришлось. Разговор за един покинуть, э, пастор, покинуть Казахстан, пастор Дэвид, кто ему его знает, наложит, да? На да? Казахстан, да? да? да? да? да? да? пастор и Дэвид, и какой Семёнович, Семёнович, Потому что церковь у него выросла до трех тысяч человек. что счету церковь у него израслала до трех тысяч человек. И начались проверки из и КГБ. И проверки от и КГБ. И он вынужден был уехать. И тот был принуден до напустни. И вот мы сидим, вот эта сторона КГБ, которая знает эту историю своей стороны. КГБ, историю Там сидят служители, которые вот его лично знают. И брат у меня спрашивает, а мы? Мы сейчас о ком вообще разговариваем? И брат ми ми пита за Я говорю да да вы знаете. Я сказал какую историю. Та история. И я объясняю служителям, что ну у меня родственники все кгбшники. Я объяснял на служителях эти теми тимирудиниса вот кгб. А один из пасторей он оказывается раньше служил в ну он был в мвд по-моему. Ну в общем он тоже из тех Служил в НВД, он тоже практически из тех же органов. То есть почти у всех органы. И когда мы ушли в другой зал славить Господа, в друга да оказывается Господа. этот м, пастырь подошел, подсел к моему брату. То -то брат, и Говорит, коллега, ему я казалось, раньше был. Коллега, аспорди, все понимаю. Все, что таков, и, и он, оказывается, предложил ему помолиться. И то ему я предложила, да если помолят за него. за него, И брат согласился. И брат согласи. слава Богу. Слава на Бога. И я увидела, знаете исцеляющая сила в еде, я которая приготовлена с, сила в храната, приготовлена с любовью. Ну и, естественно, атмосфера. И да? атмосфера-то. А, Знаете, вот я размышляла, кто читал книгу «Пять языков любви»? Я за книга-то, которая читала «Пять да. языков любви». Это чудесная книга. Твоя чудесная книга. А, автор книги – психолог верующий. Автор книги – верующий психолог. И он говорит, что, зная основных пять языков и любви. Казываючи познавай кипеты языка на любовь. Вы можете спасти любой брак. Вы можете да и всякие ну, браки. я думаю, что и любые отношения. Имисочи вся, вся как Кто Кто не читал? Прочитайте эту книгу. Она есть чел, в интернете. В интернете в книга, и моя в интернет любви. В доступ пяти языков на любовь. это пять основные языков значит, любви. Видишь, вас опять пять основных еще и я считаю, что другие языки. Э, Смотом чьи э, мои другие языки, языки любви. Языки на любовь то. Вот один из языков любви это накормить. Это на вот у моего мужа мама была, у них всегда дверь была открыта... Все утвали, из хората. И всегда был стол накрыт. И, ноги и он рассказывал, что мальчишками весь двор прибегал, и той, кажется, кушал, кушал пирожки. Причем она одна воспитывала четверых, четверых детей. И, и понятно, что не было лишних денег. Мало пари. Но вот свою любовь она любовь выражала и вот таким образом. И Геннадий говорит, что Геннадий о, когда уже выросли эти мальчишки, Чекулату они, конечно, тези помнили эти пирожки очень хорошим словом они ее вспоминали вы знаете что Иисус тоже кормил людей. -то людей. Хранил хорота. Да? помните когда собрались э, толпа людей Но, -то, -то собрала толпа он ученикам говорит у вас есть еда то оказано да есть мальчик у него две рыбки и пять хлебы ему рыбки и пять хлебов. И, 5 хлеб, да, да, и он да. говорит, ну давайте их сюда. И то, оказываю, дайте гитук. Они помолились и то, если помолили, накормили пять тысяч мужчин, и не считая мужчин, э, женщин и детей. Тук, жени, вот вы знаете, я знаю точно, что когда мы... Я знам, Кормим людей, начинается, срабатывает закон приумножения. С За Пусть этого. мы в данный момент не видим. И вопреки видим его Но он вообще момент, работает. Тоже закон о работе. Это духовный закон. закон. Поэтому вот у кого есть в сердце, За это твай, вообще дьяконское служение. В ту си, служение. Знаете, апостолы, когда а, они не справлялись, не справяха, они говорили, давайте выберем из среды дьякона. чтобы они пеклись о столах. То есть Иисус знал важность, э, что-то в этом есть. То есть Иисус и знал, они важного в твай. Не только дать духовный хлеб, но, но и покормить да, да, да, их. Знаете, в наших э, сердцах и мы, наши как сердца, дети Божьи, как Божьи в нас заложена природа даятеля. И мы природа дадавами. Вот давайте мы в деянии откроем, видим в 20 деяния, глава, 35, 20 глава, 35, стих. 35 стих. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать Слабых, это апостол Павел пишет, и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. И вот эта природа, природа верующих, она природа даятеля. И тази природа на природа да, да, вот. Вы знаете, если у вас начинается, а что я с этого получу? А ку, усажите, в сердце, туси, думи, как получу, вот это плоть наша. Плот. Но я не, не беру сейчас бизнес, да, потому не что за бизнес, в бизнесе да. понятно, что мы ищем а, ясно, прибыль. Тылсим, да, Но если вспечелим. в отношениях или в какой-то ситуации, ситуации мы думаем, а что я с этого получу? За това, как получу, это наша плоть. Вот, тва, тва плот. вот э, Иисус, Иисус, Он закладывает в наше сердце давать, «Той влага в сердце, не дадавами. а дьявол наоборот. Братну, э, вот вы знаете, написано в Иоанна 10.10, 10, 10, 10, что вор, то есть дьявол, то есть он диабола. приходит для чего? Близо, Чтобы украсть, да какво, да открадни, убить да убирь, убирь, и погубить. И да погуби. То есть он забирает, Той в мы даятели. Знаете, когда у меня в сердце появляется что-то доброе сделать, да какое-то дело, делу, простить кого-то, да что мы когда прощаем, мы даем второй шанс за что людям, -то не это, это, второй это, шанс тоже, на это тоже э, доброе дело. Это Иисус в нас. Просто а, прислушивайтесь к, наш, к своему сердцу. Просто Потому что Он принес себя. За -то той себе си, в жертву за нас. В за нас. Он свою любовь доказал этим знаете я хочу сказать одну мысль, докажу, одна мысль. вот тело христова Чи, Бо, Христово тело, оно функционирует когда мы делясь друг с другом любовью не любовь, вот в этот момент бог изливает э, свою, любовь. И, в момент Господь изливает свою эту любовь и мы это показываем через действие, и показываем через действие или через какое-то слово или через да, можно сказать хорошие слова. Можем да думи. А, вот у нас в семье не принято было говорить. Семейство не да Но есть такие, которые вот очень добрые, да? Сказать, Обаче, как ты хорошо выглядишь. Заметить, как някой, хорошо ты что-то сделал. Да забележи, направил нечто и это очень важно. И и много важно. В семье, в, семейство в церкви. В церкви сказать хорошие слова, да думи, сделать что-то. Да и вот тогда тело Христова начинает функционировать. Тело да функционирует. Не, не в одни ворота от одного другого, не в врата, а от циркуляции, друг, а за почво да циркулирование. А, знаете, в римлянам 5.8 Давайте мы посмотрим. А, я говорила об этом, да, я сказала, что Бог свою любовь доказал, тем, что Господь Христос умер за нас, любовь, когда мы че были че еще грешниками. Че Христос за нас. Uh, uh, uh, вот, знаете, меня очень впечатляет вот семья Шенюк. Uh, uh, uh, вот они пришли Господу, uh, ничего не имея вообще. Uh, с таким прошлым, знаете, uh, что они могли бы сказать, Господи, мне нужно годы восстанавливаться. Чебиха могли им Трява да ну, знаете, у них в сердце было. Я знаю, что Вова переживал за тех людей, которые освобождаются после зоны. Обаче что Владимир Си пертеснивал за хората, Просто а, с Эди я ходила здесь тоже со, в, в, в затворе. И тук. я знаю, что Эди также переживал что когда знам, люди со, что освобождаются, за момент после тюрьмы, затвора, они не могут найти ни работу. Те не могут да намор, да ту работу. А, в церкви им трудно. Uh, В это сложно И, uh, вы знаете, у Володи было такое сердце, что... И Владимир такого сердца, он хотел, чтобы у них было где жить и было... Искал, на что да жить. Им доживет, и, за, как и, вы знаете, Бог, видя вот его сердце, и он Господь поднял э э его бизнес. То есть, дигнал бизнес ему. Он не искал своего. То он не свой Поэтому, знаете, у нас... Э в духовном мире все немножко по-другому. Сегодня, кстати, Наталья будет давать Наталья, э, библейский, курс, да, финансу, библейский курс, по финансам. Потому что есть законы, за вот этого а, земные. То -то свят, но есть законы духовные, бочимые, духовные и очень важно их знать. И много важно таких Вот, знаете, у нас пастор он готовит э, еду Наши каждое воскресенье, на всякая неделя. Ну, то есть, еду какую? То есть как вахрена. Еду духовную. Да. А, у нас а, каждую субботу моет полы, кто-то приходит. Суббота в и а в воскресенье приходят женщины Вовнеделя готовят, джунику, бутерброды, и туготвят, да, сэндвич, и покушать сэндвичи, готовят. И да это тоже действие, это проявление действие? любви. И проявлена любовь. Сегодня, кстати, Вова картошку почистил. Здесь Владимир уберил картофель. <laughs> Будете кушать, не забудьте сказать, как, как уйдите, вкусно не было. Не забравите, докажете, какой вкусный. Вы знаете, я хотела бы прочитать еще Исаия. И сказал, искала, да Исаия. Вся третья глава, одиннадцатый стих. Вся третья глава, одиннадцатый стих. Вы знаете, Иисус тоже что-то совершил. Иисус, Иисус что и совершил нечто. Он доказал свою любовь. Он доказал свою это любовь. И написано, что на подвиг души своей. Он будет смотреть с довольством через познание Его, ну достаточно, через э, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Вы пишите, на подвига на свой это душа то точно глядя с довольством. Иисусу было трудно? На Иисусу было трудно. Да. Было страшно? ему страшно. Вспомните Гефсиманию. Вспомните. Да, страшно. Поддержка учеников была? Не мышли подкрепота от ученицей. Не была, не уснули. Я, Маша, тебя Благодарность. Благодарность. Помните, он 10 э, человек исцелил, прокаженных. Ты исцелил десяти души. Сколько вернулось по благодаря. Один. Самый да один. Э, вот вы знаете. Я размышляла, вот оно работает, вот это вот процентное соотношение, задуваю, 2 процентов соотношение работы, 10% из И если 100, вы делаете 100, добро, добро, если вы делаете какие-то дела, какие дела, статистика библейская говорит библейская так, библейская так, статистика что в лучшем врача, случае 10% процентов знаю, будут вам благодарны. 10 благодарны. Ну, знаете, что я... Вам расскажу Но, я вам расскажу чуть попозже про 90 остальных процентов я здесь познакомила с женщиной. <связанная> она мне рассказала свою историю жизни она говорит я когда жила в россии <связанная> с азии приехала одна девочка сирота <связанная> Я ей э, дала все, что могла. Я, хусичку, Я открывала мог. свой шифонер. Вот говорила, как взять в бери все, что нужно, каждого зимой какую что тебе нужно? в зимой. Устроила ее на работу. И работу. Она жила у меня. Тя и и э, когда у нее дела пошли хорошо, и она стала хорошим ты мастером. Дела и на горе. Она в, в салоне начала про меня говорить всякие гадости. Я в гадости за та жена. Ну, я думаю, что много кто с этим сталкивался. много вот вас особенно кто постарше, <laughs> в И она сказала такую вещь мне. И сказала, никогда в жизни я больше не буду помогать людям. И я закрыла дверь своего сердца -за для всех людей. людей. И у меня осталась только работа и дом. и Мы как-то ее встретили в городе, она и шла я в черных ш... очках с капюшоном. И куда бы мы ее ни звали, она говорит, я не хожу. У, у меня только и работа дом. и дом печальная картина и, твоя и как мы христиане должны реагировать. Как не христиане, не реагировать знаете что я хочу сказать что вот эти вот 90 процентов да я получаю лично от господа 10 процентов но 90 я получаю лично от, господа. От хорта, 90 получаю лично от господа потому что бог видит мою сер а, знаете если бы мы с мужем смотрели только на 10 процентов а, не было бы церкви. не было бы нас на этом месте если мы будем смотреть на то что заметили на ну, не заметили, я сделал добро, Или не, не заметили. Направила плохо другого, сказали про меня. За мен. Вот вы знаете, Иисус бы не смог действовать через, Иисус нас. Не би да действовать через нас. Вот интересно сердце Иисуса, интересно, то ли, на Иисус, я бы в завершении хотела рассказать, э, когда Иисус уже воскрес, куда Иисуса воскреснул, Помните эту историю, Петр и еще шесть э, учеников Иисуса. История, это, Петр и ученицы Иисус, они пошли ловить рыбу. Это была ночь. Белая ночь. Они ничего не поймали. Ничто не Представляете, они, э, все их надежды и разочарование на лицо. Им и Представьте, они были рыбаками, да? И они сказали вот своим э, рыбарим, там, друзьям, с кем они э, рыбачили, они сказали, все, мы идем с Иисусом, мы с Иисус, завоюем мир, что вы тут в своем болоте? Вот у нас будет, вот у нас учитель Покни, такой. Штиймами. А потом представляете, они возвращаются. А им говорят, ну где ваш учитель? То есть знаете, они как, как побитые пришли. разочарованные, побитые. Всю ночь ловят, ничего не ловили. Всю ночь ничто не Возвращаются. Иисус говорит. Идите закиньте невод. И марежита. они идут по слову. И по слову туму, возвращаются. опять, нову, Закидывают невод, э, Хвалят марежита, Вытаскивают. И вадят. Знаете, если вам кажется, что вы уже, ну вот, все уже, что и могли сделать, вечи Вы знаете, дождитесь. Изчакайте. Иисус скажет, давай еще раз закинем нека давай вместе со мной еще раз пойдем, нека мену, тидем, давай ошчеведнеш. еще раз попробуем, я буду рядом, я тебя теб. не оставлю. Да те И вы знаете, пока они тащили небо, знаете, что Иисус сделал? Иисус на берегу приготовил им рыбу. То на и вот они всю ночь голодные. И нож мокрые, мокрые. Возвращаются. Все вруштат. А там костер. Поктами мы запали ноган. Можно высушить э, одежду. Горячая рыба. то За закуска. Иисус их принимает опять. Иисус от Несмотря на то, что Петр трижды отрекся, при... да? Петер, от него? Бог проявил любовь. Господь проявил любовь. Вот так вот в действии. Через действия. Жены, готовьте вкусную еду, мужья. Женигут в эти храна замажетесь". Мужья тоже готовьте. И мужей сошту в котвите. Иногда. Никакого. Можно почаще. Можно и почастью. Знаете, вот слово вообще оно не только про еду, и хотя и про, то и про еду тоже. Не само а что два слова стало вопросу что? Слово про то. Как мы можем проявлять свою любовь? это слово из-за как да свой любовь. Иисус не только в духовном мире проявил, но и физически. Иисус мире. не саму в духовное свят проявлял вот во что, но и его физически. У меня. Э Дома у нас я в основном готовлю. В кыште, это муж говорит, у нас такое, знаете, есть, э, он говорит, что дома муж — это больше первосвященник, и царь, кажется, да? в кыште, <laughs> мужей, царь, А жена как деканиса. Жена, <laughs> Она ведет хозяйство, готовит. Ну, да. я вот очень люблю, для меня э, очень э, ценно, когда Можем Можем муж иногда вичем, и ценят, на завтрак готовит у меня яичницу. Закуска, готве, яйца. Да, и мне это очень приятно. И на мен мне стало много приятно. А, правда, вот когда нам еще, знаете, Роман попался взять, который вкусно готовит. И не Роман, какой-то много вкусно готовит. Да, и знаете, мы приехали в лагерь, Куда в, туда в, в палаточный лагерь, лагерь летом. поддержки лагерь Ребята с Ребята тоже были. И, и нас угостили супом. И нас не... Почерпиха со сыром. Я говорю, а кто суп готовил? Я спрашиваю, кто ей готовлюл тази вкусную а, суб? А мне говорят, Роман. Казывают, Роман. Я говорю, как нам повезло, сядьте. И мы очень большой късмет с Да. Слава Богу. Слава на Бога. Готовьте, зовите друг друга. Я, например, верю в то, что... Вот если взять первоапостольскую церковь... А, помните вечеря, да? Помните, что такое вечеря? У нас вот картина. картина. Володя тоже нас благословил, Владимиц церковь. Владимир, что не благослови. Этими картинами. И вы знаете, вечеря на самом деле, причастие. Причастие, сущность. Это был ужин бело Беловечере и ну намного проще раздать просто и много на собрании, полезной, правда же, да на собрание эту, ну просто причиститься, да причистим, чем собраться, вот сколько туда се соберем, наготовить, да се изготовим, подождать друг друга, да с чаками едину принять вместе и допримем да участие. Знаете, я верю, что, я несмотря вам. на то, что че это бублики, неудобство, неудобно, но мы будем принимать вечерю э, именно за столом. на Пусть Бог даст нам побольше диканов. Господь, не повече, дякуни. <laughs> да, и, знаете, просто смотрите ваше сердце, просто наблюдайте сердце туси. что Бог вам говорит, как Он как говорит, Господь, что, что, говорит что, что могу я сделать хорошее для направить людей, добро за не ожидая, от людей благодарности, Без а ожидая удовлетворения от Господа, а делая эти дела, Господь восполнит все наши нужды. Знаете, я бы вот в конце хотела помолиться. В искала, да помоле, может быть за исцеление тех, за исцеление на тези, Кто вместо благодарности получил предательство. За тех, кто, может быть, сказал, да, я больше не буду никогда. За тези, не вот я хотел сделать любовь. А с иском да любовь. А получил нож в спину, да. Получих нож в горбо. Знаете, Иисус Он до конца выстоял. Иисус я бы хотела сейчас можно отключить, да, уже а Я вечи. бы хотела попросить прославителей можно вот эту песню последнюю? Споем мы? про любовь.